сайт правосудия нет признаки восстановления российской империи как я уже писала прознав про планы правящей верхушки российской федерации по тайному восстановлению российской империи встречу по ливии организовали в берлине чтобы создать историческую и юридическую правопреемственность и повесить долги за колонизацию африки нашим добавилку как о планах наших ДБЛ узнала мировая закулиса, так от Всемирного Совета Церкви и узнала. Те поделились тайными планами со старшими товарищами, европейскими сатанистами. Пока наши мастырят на коленке Госсовет, Сенат и прочие органы управления Российской империей, идет медленный перехват управления государством орденскими структурами. На Медне отжали прокуратуру. Сменили генпрокурора Чайку, законно назначенного и утвержденного на должность, после чего в законном порядке обратившегося за доверенностью в Генеральную прокуратуру СССР и эту доверенность получившего на выходца из Следственного комитета Игоря Краснова. Кандидатура Краснова была утверждена со Федом. Но уже после того, как Российская Федерация прекратила свое существование, следовательно, легитимность его назначения весьма сомнительна. И доверенность от Генпрокуратуры СССР он, скорее всего, не получит. Следственный комитет Российской Федерации, чьим выходцем является Игорь Краснов, задуман был, как восстановленная структура Российской империи, учрежденная впервые еще при Петре I. История. Впервые в России идея создания следственного ведомства, организационно и функционально независимо от иных органов государственной власти, была реализована Петром I в ходе судебной реформы, одним из направлений которой стало разделение уголовного процесса на стадии предварительного расследования и судебного разбирательства. В 1713 году были учреждены первые специализированные следственные органы России – майорские следственные канцелярии, которые в соответствии с наказом майорским э, следственным канцелярием от 9 декабря 1717 года были подчинены непосредственно Петру I к подследственности этих органов – были отнесены дела о наиболее опасных деяниях, посягающих на основы государственности, в первую очередь о преступлениях коррупционной направленности, совершаемых высокопоставленными должностными лицами органов государственной власти, взяточничество, казнократство, служебные подлоги, мошенничество. Как отмечают историки, в первой четверти XVIII века Внимание этих органов привлекли 11 из 23 российских сенаторов. Непосредственная подчиненность главе государства и независимость от иных высших органов государственной власти позволили обеспечить объективность и беспристрастность майорских следственных канцелярий при осуществлении уголовного преследования должностных лиц. Современники отмечают, что даже сенат не осмеливался вмешаться в деятельность майорских Канцелярии. Так, согласно протоколу заседания Сената от 17 октября 1722 года, рассмотрев обращение Святейшего Сенода, жалобы на действия представителя Следственной канцелярии И.И. Дмитриева Мамонова, сенаторы распорядились ответствовать, что понеже он и канцелярии Сенату не подчинены того ради им, правительствующему Сенату, о том и рассуждений никакого определить не надлежит. Таким образом, при Петре I впервые была сформирована концепция вневедомственного предварительного следствия. В соответствии с ней следственный аппарат рассматривался как правоохранительное ведомство, специализирующееся исключительно на расследовании наиболее опасных преступлений, посягающих на интересы государства, и наделенные в связи с этим широкими процессуальными полномочиями, самостоятельностью и организационной независимостью от других органов государственной власти. К сожалению, после смерти Петра Первого учрежденные им независимые следственные органы упразднили, а концепция в неведомственной модели организации следственных органов была надолго забыта. Впоследствии на протяжении второй четверти XVIII – начала XIX веков происходила деформация заложенных Петром I основ модели независимого неведомственного следствия. После упразднения следственных канцелярий функция предварительного следствия стала рассматриваться как рядовая процессуальная форма досудебного производства по всем категориям уголовных дел вне зависимости от степени и характера общественной опасности преступления. Вследствие такого снижения статуса предварительного следствия отпала необходимость наделения следственного аппарата особыми процессуальными полномочиями и обеспечения его такой гарантии, как организационная независимость. Поэтому с 1723 по 1860 годы Расследованием преступлений занимались, по сути, неспециализированные судебные и административные органы, Главная полицмейстерская канцелярия, соскной приказ, Нижнеземские суды и основанные в 1782 году Управы благочиния, Именно с этим периодом можно связать зарождение и развитие в России так называемой административной модели организации следственного аппарата. Однако законная доверенность от Генпрокуратуры СССР по-прежнему остается у чайки, поэтому его надо кормить из бюджета, а заодно и присматривать за ним, чтобы он не перекинулся к СССР или не учудил еще что-нибудь. Поэтому его немедленно после увольнения так виртуозно подхватил новый премьер Мишустин, который и трудоустроил «Чайку» на должность полпреда в Северокавказском федеральном округе. Таким образом, обновленная власть фактически нейтрализовала прокуратуру Российской Федерации и бросила все силы на восстановление Госсовета и превращение Совета Федерации в Сенат то есть на воссоздание структур Российской империи, что не сулит гражданам СССР ничего хорошего. Наше участие или неучастие в голосовании по вопросам внесения поправок в Конституцию никакого значения не имеет, так как всем гражданам СССР РФ давно назначены опекуны, которые вместо граждан СССР и проголосуют. Поэтому такое наплевательское отношение к явке избирателей и даже завуалированные действия властей, направленные на снижение этой явки до минимума.